меня посетить замечательное село Потеряевка. Говорю так тихо, потому что детки наши уже спят. Но впечатлений, конечно, очень много. И рассказать есть что. Так получилось, что мой хороший знакомый позвонил мне и сказал, что есть возможность и ну, в общем, быть с детьми в далеком селе от нашего города, потому что родители уезжают по делам. Вот. И я подумала-подумала, решила, что, наверное, да. Вот. Но я не знала, что это село очень маленькое, здесь нет ни магазинов, ни аптек, всего лишь небольшая православная община. Вот. Когда я приехала сюда и увидела этот дом, я была, конечно, в восторге от того, что в наше время можно построить такой замечательный дом, деревянный, внутри он без всякой отделки, просто бревнышки такие вот красивые, замечательные, такие обструганные. Это очень приятно, и жить здесь... Хорошо в этом доме, потому что здесь все натурально. Перед тем как поехать, я подумала, что все-таки как бы возраст уже не очень молодой, и я взяла с собой дочку. Она мне так неплохо помогала здесь, потому что ребятишек четверо, самому младшему, где-то чуть больше полутора лет, зовут Ерифо Ириней, очень такое старинное, красивое, православное имя. Но есть еще тут имена такие интересные, как Варлам, это старший мальчик, и Назарий, и Втихий. Вот. Имена, которые я так вот пришлось мне немножко потрудиться, чтобы запомнить. Вот. И вот Варлама я иногда называла и Авраамом, и Валамом и варфоломе Ну, потихонечку привыкла, да. Меня зовут София. Мне 21 год. Однажды мне позвонила мама недавно а, и предложила мне поехать в Потеряевку. Ну Тогда я еще не знала, что это поселение называется Потеряевка. Сказала, что какая-то деревня а, в 150 километрах от Барнаула. И предложила поработать две недели. И поскольку я все равно ничем не занималась в это время, я, конечно же, согласилась, потому что, тем более, я очень хотела давно поехать в деревню, в глушь, и чтобы там была как раз русская печь, чтобы на ней можно было поспать, и мое желание сбылось. И вот я здесь. Страшно не было, было наоборот радость от того, что какой-то кипиш, авантюра, надо рвануть. Мама мне сказала, только я сразу говорю, поехали, она сказала, что... Поезд едет что ли два с половиной часа и что там просто какая-то остановка одна минута станция и все нас забирают на снегоходе такие имена очень редко слышишь а тут э, сразу четыре сложных имени которых я в своей жизни редко употребляла но я их быстро запомнила построениями с мамой Мама, маме вообще тяжело, она там путала и до сих пор путает. Нет, я их запомнила да. Варлам, Назарий, Евтихий и Ириней. Я их запомнила сразу, и я их выгов... ну, практически, и я их выговариваю легко. А... Сложность просто была в том, что я иногда Ирине и Евтихий им назвала, и наоборот, Назарий у меня вообще был а Никита. Никита у меня Назарий был. А, Варлам у мамы был. У мамы. Не у меня, я подчеркиваю. Варлам у мамы был и Варфоломей, и, и Авраам, и Валам, В общем, и Валам, и Варфоломей, и Авраам. Это, конечно. Ну, в общем, Варлам уже такой, да? Я понял, что мы имели в виду. Вот. Назарий у мамы был Захарий. А, а Евтихий Евстратий. Нет. Или кто-то там. Ну, в общем, нет, это так уже. А вот Варлама, мама, прям до сих пор зап ну, запомнила, но это как вспомнить. Семья, в которой я, так вот, Господь, подобно мне находиться, она очень благочестивая. Здесь у нас, так сказать, превалирует патриархат. Все, что папа у нас познал, все стараются дети выполнять. Когда уехали родители, они оставили там вот такой списочек всех дел, которые должны выполнять дети. Вот. Старший э, Барлам, он больше по хозяйству у нас справлялся. Он ходил утром, его обязанность состояла в том, чтобы пойти в сарай и посмотреть, все ли в порядке там с жильностью. Там у нас свинки, козочки, курочки. И вот должен был все-то как бы, следить за этим. Младшие детки, тоже у них есть свои обязанности. Вот Кто-то убирает со стола посуду после еды. Кто-то смотрит за тем, что была вовремя налита вода в баке на втором этаже. Потому что дом двухэтажный. Вот, и не работают тут довольно такие вот немало. Ну, в общем, ребятишки, они как ребятишки, как все дети везде. Они поначалу были, поначалу они были очень такие вот, как бы, послушные, когда уехали родители. Ну, да, там, дня 3-4. Вот. Потом они почувствовали, что слабинку так немножко у нас. И уже начали так. Прыг, прыг прыг скок скок туда. Кто-то что-то не очень там иногда хотел выполнять. Но приходилось подсказывать, приходилось как-то смотреть за этим. Вот. И школа же, конечно, у нас. У нас уроки, которые сначала выполнялись очень хорошо, потом немножечко так слабинка тоже появилась. Вот. Школа тут довольно такая интересная, состоящая из трех человек-учеников. Вот, Назарий и Варлам. И еще один мальчик, который учится в школе, это племянник Алексея Устинова, Степан. Степан регулярно приходил проверять уроки. Когда-то они были выполнены, когда-то он еще ждал часа полтора, пока не выполнятся. Вот. Но, тем не менее, вот как-то с Божьей помощью все-таки мы что-то выполняли. Я себе как представляла, да мама Мама сама, э, мама моя, которая меня сюда позвала, она сама не очень сильно знала, как тут вообще, что. В общих чертах только знала. В общем, я э, не знала, что здесь ничего нету. Я думала, что здесь есть там ну, какое-нибудь одно сельпо, один магазин, какая-нибудь, может, одна аптека. Я по-моему, я не, вот не помню, то ли я в последний день, Узнала перед отъездом, то ли уже в поезде, то ли когда мы вообще уже приехали. Я узнала, что здесь оказывается всего лишь 22 человека живут, живу, здесь что, одна улица. Но потом только вы мне сказали, что здесь окажут, оказывается три ученика только в школе. Я себе это не представляла, Я думала просто, ну, деревня э, далеко и там небольшая. Но я не думала, что здесь вообще просто община и буквально там несколько домов и одна улица. Но ну, это очень здорово. В принципе, тут можно нормально, прекрасно жить. Хоть тут все далеко. <с> и, и нету магазина. Ну, люди же как-то живут. Я дом себе вообще никак не представляла. А, или мама мне сказала, что, я не помню, что он из бревен, что есть печь русская. Но я не представляла, что он настолько... Что бревна здесь такие большие. вот В первой очередь, когда я зашла... Я на улице еще ничего не видела, мы так на санях ехали, сразу быстрее домой в тепло. И я захожу сюда, и тут вот эти огромные, ну сначала увидела бревна, потом зашли, за стол сели, я смотрю на потолок, здоровые бревна, у меня просто шок. Такая красота, огромная печь, лестница. Я, конечно, была в восторге, Ну вы помните, наверное, я сидела еще долго. Какие огромные бревна, их аж обнять можно. Я... Нет, у меня был маленький опыт там. Было пару раз по несколько часов там с двумя детьми посидеть, там, не помню, сколько им было, там пять лет и два года, ну что-то такое. А чтобы четыре ребенка, еще и все парни, и две недели, как говорится, без выходных, без перерыва на обед, это вообще поначалу было тяжело, а потом полегче, потому что привыкли уже распорядок э, наизусть, э, который тут висел выучили, даже не смотрели туда. И вот. Ну, было сначала тяжело сильно, и спать хотелось очень сильно, а первые там 3-4 дня. А потом ничего, втянулись. Ну и потом, как говорится, последний не закончилось тем, что Варлам у нас настолько уже устал от учёбы, что что-то там не смог выполнить, и получил двойку. Ну, а что делать? мы пришлось заклеить две странички, чтобы никто не видел Ну, все равно, конечно, Ничего нет такого тайного, что не станет явным. Папа это все, конечно, увидел. Ну, немножечко отдал ему какое-то задание в наказание. Ну, я перед тем, как ехать, конечно, я согласилась, потому что я всю эту, как говорится, всю эту кухню знаю, потому что у меня пятеро детей у самой. Вот, старшенькому сейчас уже 31 год, и младшие дочки. Младшей дочке 21. Вот как раз она со мной приезжала и помогала мне. Помогала мне здесь. Да, мы ходили там улицу с детками, гуляли часто. вот Ну, самим уже как-то к вечеру было не очень, уже там мы с ног падали. Но все-таки мы выбрали время сходить с дочками с моей Соней, погулять. Отошли так подальше, подальше. Захотелось нам попить там покричать послушать эхо а эхо тут очень замечательно так что приезжайте покричите кто, кто, кто хочет покричать и попить вот. и очень очень хорошая природа здесь замечательно Ну как мне рассказывали местные жители клубничка тут водится и грибы тут водится вот. есть даже небольшое озеро которое сейчас не видно его занесло Но тем не менее, да, все есть. Все для души, как пожалуйста. Я помню, в первый день, когда мы приехали, мы приехали вечером и легли спать, а утром все встали, все семейство, а нас как бы не стали будить. И мы тут в комнате спим, и все слышно. И у меня, и у меня, нас с мамой удивило то, что мы лежим и слышим, как, что вы читали, вы помолились, а потом Евангелие читали. И меня удивило, ну, положительно, что э, утром вы помолились, потом Евангелие, и отец детям своим, сыновьям. Э, как раз что-то было про то, что нужно своему брата простить, если он тебя попросит прощения. А, пока я запрет тобой семь раз, и нужно его э, простить семь раз, ну имеется в виду. Сколько он будет, перед тобой заняться, столько и прощать. Меня в положительную сторону удивило то, что детей так воспитывают. Каждое утро Евангелие и все вот это вот прочитали, потом спросили, все растолковали, все запомнили. В общем, ну, мне понравилось, что вы так детей воспитываете. Это. Ну вы поняли. Да, и потом. Когда родители уехали, и мы молились, да, первый раз, вот родители вечером уехали, ночью, и мы молились сами, уже без родителей, а первый раз утром, и мы стоим на молитве, Варлам, самый старший сын, читал у нас утреннюю молитву, и потом, после молитвы, которую он читал, Потом, я удивилась, тоже мы так с мамой стали, такие думали, вот это здорово. Он начал э, просто своими словами искренне что-то там, ну, говорит, Господи, там, сохрани нас, э, наших родителей в путешествии, нас, остающихся дома, помоги нам там, ну, в общем, в наших всяких этих, да, помоги там машину новую приобрести или что такое, я не знаю, можно это говорить или нет. Да, помоги нам новую машину привести забыла кому-то еще там что-то с покупкой чего-то, да. В общем, прям мне понравилось, что 10 лет ребенку, ну, сыну Варламу, 10 лет, а и молитва такая осознанная, осознанная молитва. То есть человек еще ребенок, а он уже осознанно молится. Вот не просто прочитал то, что ему там, как родители научили, просто молитву утреннюю, и все, а потом еще стоит, вспоминает так. В общем, осознанно, задумываясь, они а просто там заставили, прочитал молитву и все. Вот вот это приятно, конечно, удивило. Я думаю, вот это здорово. Очень интересно было сходить, посмотреть на хозяйство. И вот как-то я собралась, я вышла. Дочка у меня, Соня, говорит, мама, я уже сходила несколько раз, ты до сих пор не, не ходила. Да как ты сходи. Вот, открываю сарайчик, захожу, а там... По правую сторону свинки, по левую сторону козочки. Ну, как же без курочек, конечно, там курочки и все, вообще. Очень понравился мне козлик, с которым мы пообщались. Зовут его Биткоин, насколько я знаю. Как нам Барлам сказал, папа назвал его так, потому что козлик, как бы, приносит доход в семью. Потому биткоин такой симпатичный мы с ним через правда через загородочку общались потому что э, вот мама нам сказала по скайпу что вернее по, ну, в общем, по интернету что будьте осторожны у него большие большие рожки бабушка нам пекла хлеб приносила молоко тут у нас натуральное все это сливки замечательные ну конечно яйца свои потому что куры то есть никакой химии совершенно, и кто, как говорится, хочет вести такой образ жизни. Побель мы да, немножко почистили, там очень мне понравился компот. Я сначала не могла понять, что за ягод, оказалась костиника. Такого компота я, конечно, никогда не пробовала. Он интересный такой вкус, такой вот, специфический. Такой. Сахара мало, и только вот ягодный вкус у него такой. Детки очень просили компот всегда. Ну, да, пришлось варить, приходилось варить сухофруктов. Mm -hmm. Потому что пить детки любят очень сильно. Они такие водохлебы, А что пить воду, чем обыкновенно? Лучше компотик. Да. Mm -hmm. Вот тут, кстати, вазочка с медом за моей спиной стоит такой вот бетончик. Такой бетончик. Ну, в общем, молочный бетончик, в котором не молочко, а мед. И мы туда часто ныряли с ложками. Детки, и мы тоже, и с чайком это все пили. И дочка была очень удивлена, когда увидела, что ну, вот, у кого-то мед вот в таких вот емкостях, а здесь мед, мед как мед. Он почти в бочке, но ну, бочки нет, значит, пряга. Конечно, с пацанами тяжело, естественно. Может быть, не потому, что они пацаны, а просто потому, что они дети, и непривычно, что сразу четверо детей, еще и один которому два года еще даже нету. Сначала было тяжело, потому что мы к всему, к всему привлекали, новая обстановка, распорядок, новые обязанности, а дети вели себя еще так хорошо. Да, все еще пока что делали, там, четыре дня или три. А потом стало тяжело, на, на, ну, осталось также тяжело, но тяжело не потому, что... Это, а потому что дети начали уже расслабляться, ну, естественно, это логично, это же дети всего лишь. Это так всегда и у всех. Потому что дети начали не очень это, хорошо себя вести, ну, понятное дело. А, а легче стало в бытовом плане, что мы уже все помнили, что «ага, цветы через день полить» воду в Кубе через в этом, в баке через день проверить. Все вот эти обязанности мы уже там перестали смотреть на этот листок, но иногда. Мы уже все это и так знали. Но вот дети это ну мы пытались. Мы старались до последнего все соблюдать, все уроки, все отбои, вовремя, все молитвы. Да, в храм ходили. Большинство, конечно, раз ходила я, потому что мама оставалась с сириней что меня удивило в храме, да, потому что я такое вижу первый раз, потому что в храме даже там не в большом соборе, а даже в маленьком храме все равно и там мало людей, кто-то ходит, кто-то, ну, не то чтобы это может плохо, я там не осуждаю, все равно как-то могут что-то сказать, не то что там поболтать, а просто вот что-то надо там, не жестом как-то показать, а просто тихо ответить. там... Пройтись куда-то или что-то вот такое. Тут в храм прихожу, никто не разговаривает, никто никак не коммуницирует. Если надо там что-то показать, как-то жест там показали. Тишина идеальная, у каждого свое место. Я потом это заметила, что все на своих местах, на одних и тех же стоят. Ну, людей-то мало. Тишина идеальная, все, никто не опаздывает, все приходят заранее и потом стоят, ждут, пока начнется слуга смиренно, ровно. Ну, ну, через, неде... ну через неделю где-то, да вот недавно было, на середине моего пребывания здесь, э -э была такая тишина, но она всегда в храме тишина, а тут был момент, что тишина прям, такая прям идеальная, гробовая прям тишина. все такой момент, что никто вообще даже никак не переминается, никто там не тоже не кашляет, ничего просто. Вообще тишина... И мне так хочется кашлянуть. <смех> <смех> ну, не кошлянуть, не, не кошельну, мне хочется так, <смех> вот так чуть-чуть сделать. А даже это будет очень громко слышно. Я стою, думаю, когда кто-нибудь чем-нибудь уже пошумит. <смех> Или служба уже начнется, потому что мы стояли, заранее пошли. пришли. Узяли пока служба начнется, думаю, да когда же начнется, я хоть кашляну себе спокойно. <смех> Было неловко. Я, конечно, когда ехала, я даже не думала, что здесь есть, в таком маленьком поселении, есть свой храм. Ну, в общем, храм, так скажем, небольшой, но все жители туда обещаются, очень хорошо там, и тепло, и печка там замечательная. Не совсем не холодно, даже если очень сильный мороз, там тепло внутри. Батюшка, отец Аким, он уже в возрасте, и он, как говорится, храм, у него, то есть прихожане, у него все очень такие смиренные, послушные, и в храме тишина, вообще ни одного звука, когда никто не разговаривает во время службы, во время проповеди, вот как бывает в городе, да, приходишь в большой храм, а там шу шу, -шу все там, и... Батюшка бедный там не может перекричать, когда проповедь говорит, людей порой не может перекричать просто. Здесь же батюшка спокойно разговаривает, спокойно говорит проповедь после службы. И проповедь у него такая, ну такая вот, простым языком он доносит до людей все. И часто в проповеди у него какие-то вот житейские истории он подкрепляет свои тропы с историями. Ну, мне кажется, это, да, это как-то более доходит быстрее до людей, чем какие-то вот такие сложные слова. Вообще... Да, что интересно, когда буквально на второй день батюшка пришел, говорит, мир вашему дому, и это так неожиданно, батюшка приходит в дом. да просто, так по-простому приходится справиться, как вы тут, что вы, что вам не хватает, может быть, какие-то пожелания, какие-то просьбы. Я говорю, бабушка, да, слава Богу, все есть. У нас тут, как говорится, дом полная чаша. Родители вот перед тем, как уехать, они все нам рассказали, все показали, где что. Так что все в порядке. Ну, батюшка, тем не менее, приходил через день, вот так через два, и все равно интересовался. Очень. Да, очень такой момент удивил, когда мы первый раз пришли на службу, и батюшка, когда мы вышли из храма, вот тут в коридорчике, батюшка говорит, ну, вы не сочтите за, как говорится, за то, что я как-то придираюсь или что-то, но, пожалуйста, вы свои паспортные данные нам оставьте, дайте, потому что, ну, у нас вот такой устав, что так как бы нужно, потому что, чтобы соблюдать спокойствие в селе, чтобы... Все были спокойны, как бы, чтобы нет чужих людей. <звы> вот. Интересно, когда мы приехали, вот, Алексей Устинов показал нам устав этого села. И там много правил таких, которые ну, поддерживают, так сказать, это село. Вот, там написано прям четко «не пить, не курить, не ругаться, не цензурными словами». Да, вот, и, да, село живет вот в таком ритме, что тут все так да, строго. Хотя это, это все естественно, это все должно так и быть, но в других местах, к сожалению, все не так. Вот, поначалу, когда мы приехали, нам было тяжело, особенно вот, ну, первые три дня. Ну, и потом э, остальные все дни первой недели нам, ну, как бы, конечно, здорово, но мы были так еще в работе, в напряге, потому что все там, ничего не забыть, все проконтролировать, э, еще не, не влились, как бы все постоянно в мыслях я держала, так что там, что там, что нужно сделать. И нам было тяжело, и мы так говорили, ой, ну все, сейчас вот еще чуть-чуть, и уже неделя будет, вот, выходные, все, одна неделя осталась, сейчас она быстро пролетит. Потом началась вторая неделя. Как-то понедельник, вторник, остается, получается, там дня 4 или 5. Ну, я не знаю, как мама, ну, мама тоже, а, ну, ну мама-то не очень как-то, ей было там тяжелото. А я говорю, что наоборот, мне понравилось, я уже влилась, и мне стало легче, и мне понравились тут виды, и просто как-то, ну, в общем, и виды хорошие, и люди хорошие. В общем, и мне наоборот взгрустнулась, я начала так задумываться о том, что вот, наоборот, не, не типа, не вот, осталось там несколько дней, скоро домой, а наоборот, осталось несколько дней, скоро домой. То есть, что не хочется уезжать, я уже начала задумываться о том, что, может быть, я, ну, как бы, не так уж тут и плохо, в не то что плохо, ну, и что, что там, как бы, ничего нет. Нормально тут люди живут, можно жить в принципе, и почему бы и нет. Сама даже начала задумываться о том, чтобы сюда <смех> здесь остаться, ну, не сразу остаться, переехать. Ну, в общем, мне взгрустнулось, а потом, чем, я думаю, неужели там, я больше не увижу этих детей, хоть и с детьми, конечно, тяжело, но, конечно, я их полюбила, к ним привыкла, они все по-своему особенные, конечно, дети, они там непослушные, там, ну, или там балуются, это, конечно, ну, тяжеловато, но так-то, дети. Ну, прекрасные дети, что они? Это просто дети. Это мы это, так реагируем. Ну, в общем, и чем меньше дней оставалось до нашего отъезда, тем больше мне уже уже и грустно стало, уже где-то там, там уже два дня, один день, глаза уже моментами на мокром месте. Ну, в общем, вот так. А сейчас вот. Скоро уже, уже через несколько часов, я уже тут слезы сдерживаю. Самое больше всего приходила, конечно, бабушка, потому что она живет в соседнем доме, бабушка Валя. А, да, мы, конечно, и были очень рады, естественно, потому что она там всякое приносила нам. И вообще было очень приятно с ней поговорить, и, и помогала нам что-то. Ну, в общем, очень интересно, маме особенно, там, мама как к ней пошла. Потом я такая, мама, где ты? А они там заговорились, сидят, разговаривают, все у них хорошо. В общем, конечно, бабушка Валя нас тут это поддерживала. А батюшка приходил, ну я, наверное, не все разы его видела. Мама говорит, что где-то через день приходил, ну так зайдет, да, буквально на пороге пять минут поговорит, ага, все у вас тут нормально, что-то передал, пошел. Заходила Ирина, Ирина заходила. А... Ну и Никита, конечно же, потому что он тут... Никита заходил часто, потому что он тут управлялся. Потому У -у -у. что он нам то ведро вынесет, то яйца занесет, значит, э -э еще что-нибудь скажет. Бак нужно налить, проконтролировать. У -у -у. Э Печь топил утром, в обед и вечером. Э -э когда бабушка нас выручила и забрала на несколько часов к себе Иринея, э -э самого нашего любимого младшего ребенка, а Варлам с Назарием были в школе, а мы взяли с собой и Тихие. Мы пошли. И мы вышли вот э, к козам, которые на улице в загоне. В сарай, значит, ко всякой живности, там свиньи, козы, куры э, и большая свинья. И в поле мы с ней не до конца сходили, а так чуть-чуть там попели в поле. Вот. Это сегодня мы с мамой вдвоем второй раз вышли в поле на закат. А так я выходила одна тоже и с детьми гулять. Ой, я вам не рассказывала, у нас тут такая баталия была. Э, возвращался, выходил уже из старая, шел домой. Никого не трогает. И мы не играли в снежки сначала. Назарий, ему что-то в спину, ну не в спину, это образно так, в спину. Куда-то там в ногу кинул снежком. И Кита такой, отходит, снега набирает. Я думаю, ну все, сейчас что-то будет. Короче, у нас началась баталия. Там такие следы есть на снегу, не знаю, может, вы, вы, вы может видели там ворота и как бы тропинка и тут снег, он был ровный, никто там не бегал, никто там не играл и у нас была баталия и там весь снег истоптанный, проваленный, мы там лазили, мы там и ангелочков на снегу делали, в общем была битва не на жизнь, а на смерть, мы начали сначала Никиту обстреливать, Я говорю, ребята там, в бой, все такое прочее, а он что-то наоборот им говорил, что Хотел, короче, их на свою сторону переманить. Говорит, я знаю к ним подход. Я такая... Сейчас вот первый раз мы, конечно, вот познакомились с, с какими-то людьми, которые вот пришли к нам еще кто-то. Это так случилось, что у меня было день рождения в феврале, 11 февраля, и у Алексея, баба, сына Евтихия тоже 14 февраля. И пришли гости. Пришла мама, Алексея, и, как говорится, пригласила с собой и селян, и знакомых, и родственников, вот, каждый что-то принес с собой, какую-то вкусность, там, кто холодец сделал, кто тортик сделал, вот, и так общими силами мы наварили картошки, пюрешки, и вот так вот стол у нас, как говорится, из ничего превратился вот в хороший стол. Принесли подарки. А потом был день рождения Валентины Тихоновой, его мамы, Алексея. Там уже пришло чуть ли не все село, хотя все село-то всего 22 человека. но вот Кто-то, может, не пришел, но в основном пришли все. Бабушка накрыла замечательный стол посреди комнаты. Мы познакомились с дедушкой, с Владимиром. Бабушка рассказала про, про него, очень интересные всякие, вот, о его жизни, вот события, как он работал, как он был машинистом, как он ходил в моря, ну, очень много чего интересного, и просто когда смотришь на человека, как будто он уже старенький такой, как бы, думаешь, да, что вот, наверное, вот он в этом селе и прожил всю жизнь. Оказывается, совершенно не так, и он полетал такие места, которые, как говорится, не каждый увидит. По странам поездил, по разным, поплавал. Вот. И на самолетах он летал. Может, мне понравится. Вокруг поля, просто деревня в одну улицу, вокруг поля, конечно же, ну, летом, наверное, еще лучше. Поле, какие-то, какой-то лесочек, потом там чуть-чуть деревьев, там чуть-чуть деревьев такое вокруг где как это сказать ну да ну не лес но это я не знаю как сказать провок да. наверное да и вокруг поля конечно а -а -а. очень красиво звездное небо естественно звезды и луну видно лучше чем в городе потому что в городе от этих ну небо засвечивает от города и не так сильно видно тут получше не как в тайге конечно но ярче звезды а Закат очень красивый, потому что э, ровное поле и нету даже деревьев, но ну, они есть, но там, где он, ну, есть момент, где нет деревьев. Ну, из-за деревья тоже хорошо, красиво солнце садится. Очень красивый закат над полем, потому что в общем, ничего нет, поле ровно, и закат нет там домов, деревьев. Что вид очень красивый. Э, в общем, на снегоходе мы очень хорошо покатались, да. Сначала у меня. Э, Наш общий знакомый <смех> сначала прокатил, я там сзади поехал потом показали, как, что. Ну, там ничего сложного, только гнать не надо сильно. И я сама за рулем э, снегохода там по, как они называются, ну, по этим горкам маленьким там поездила. В общем, это, конечно, впечатление надолго. Я тут пришла, сразу маме все рассказывала. Еще на снегоходе мы катались сегодня сначала на плюшках с детьми ну по очереди нас покатали, я сначала так немножко это ну я конечно шутя говорила, что ой, боюсь, боюсь на самом деле я думала чтобы там ничего не случилось перед отъездом но потом вообще не страшно и очень даже здорово но потом еще прокатились просто на снегоходе да, ну в общем подводя итог моего здесь пребывания вообще в целом, конечно я для себя сделала какие-то выводы там немножко у меня не то что мировоззрение там поменялось, но Произошла переоценка ценностей, не в масштабном, конечно, смысле, но некоторые там э, новые знания пришли, новые, как это по-русски, инсайды, э, новые мысли, новые, ну, по поводу общей жизни дальнейшей, новые идеи, новые какие-то... В общем, конечно, что-то новое я для себя узнала, потому что новые люди тут... Э, Свой устав и уклад жизни, конечно, другой. Тоже я на это посмотрела. Что-то может, что-то, ну, конечно, некоторые, что-то я полезное для себя э, подчеркнула. Вот, естественно. Самое главное, что, ну, я как-то об этом сильно не задумывалась. Ну, вообще, в целом там в жизни я думала, как там люди живут в глуши. Особенно, вот я маме говорила, мы когда ехали из Украины в Россию, ну и на поезде ездили часто. И мы проезжали тоже какое-то поле-поле и несколько домов, или там какое-то маленькое поселение. А потом опять ничего нету. Я думаю, господи, как здесь люди живут. Что они тут вообще делают, как они здесь живут, и тут ничего нет. И тут, по сути, мы в то же самое приехали, как вот эти вот поселения, которые мы приезжали на поезде. И ничего, нормально живут. Поехали там на снегоходе или на машине в город, а выехали, что-то там. Тут всякое молоко и мясо свое есть, летом огороды. То есть я для себя поняла, что, в принципе, тут можно жить, и очень даже неплохо. Ну, я, конечно, тут хозяйством не занималась, и, э, как сказать, ничего не делала, нигде не ни в сарайне. Это, конечно, естественно, тяжело, наверное, но, в принципе... Я как бы только дома, там, с детьми такие вот бытовые всякие дела, которые я могла бы и там в городе, в доме, там в частном делать. Но, в принципе, тут нормально люди живут, вообще там можно жить очень даже хорошо. Вот еще такой интересный момент, я заметила, что когда Алексей уезжал, он сказал нам, что, что вся семья во вторник и четверг становится на акафист, дети приходят со школы, там... Там, покушали, уроки сделали, они становятся на Акафист э, по соглашению. То есть не только молится эта семья, но еще многие люди, с которыми они это согласовали. Вот. И это называется молитва по соглашению. Акафист, значит, э, вторник и четверг обязательно. И э, вот как рассказывал мне Алексей, что э, как только они начали вот, читать эти Акафисты, то у них в жизни стали происходить такие вот моменты, когда явно видно, что Господь, Господь откликается на молитвы и помогает вот в чем-то там, в хозя по хозяйству, в строительстве, в каких-то финансовых делах. Вот, да, ну это очень так вот, я считаю, это правильно, да. И дети это знают, и когда родители уехали, дети уже сами напоминают, тут вот Евтихий нам всегда напоминал. А сегодня Акафист все не да, когда даже мы там немножко забывали он напоминал нам да и причем это напоминал такой тот из детей вот такой ребенок который был так, таким вот самым подвижным самым таким ну шабутным такой ребеночек который любит побаловаться ну как всякие ребенок да и с которым которому надо больше было всегда уделять внимание тем не менее он нам подсказывал а вот Мачка, а это ведро не для этого, это ведро для этого. Я говорю, ой, ой, правильно, я забыла, хорошо, ты подсказал. И ну вообще он подсказывал. На молитву или на кафедр нужно было положить подружники. И, по-моему, назаре это было, да, это было его задание, когда он берет их и раскладывает уже вот перед молитвой. Вот потом он собирает, когда молитва закончена, и кладет на место. Утренние молитвы вот, всегда у нас были с Евангелием, прочтение Евангелия. И Варлам потом задавал детям вопросы, младшим, чтобы понять, чтобы понять, поняли ли они Евангелие, как они его поняли, чтобы они действительно... Он видел, что они слушают. Ну, нет, я с духовной стороны на себя... Э... Для себя. Я с духовной стороны для себя почерпнула вообще от жизни здесь, от общения с людьми и э, от проповедей в храме, потому что на занятии я была один раз, и да, я же туда не хожу постоянно. Я там была первый раз, и не сильно-то я много там что поняла, но я послушала внимательно. Но я уже не помню, честно говоря, это было неделю назад, второй раз я не ходила, потому что. Э, приехали вы и я попыталась поспать на меня не получилось вот проповеди хорошие конечно а что тут читается евангелие на русском языке да и, и еще что-то на русском языке я это, ну, не помню не знаю как сформулировать мне это конечно понравилось потому что было интересно потому что я первый раз поняла о чем там вообще говорится и такая а вон не то что первый раз поняла и до этого до этого было там понятно некий смысл но когда на русском конечно естественно понятнее и очень интересно ну и проповеди хорошие конечно у батюшки mm -hmm. вот в этом смысле да от общения я от пребывания здесь в целом духовное подчеркнула как я говорю я преисполнилась я, я не боюсь что так сказать, ну я и не боялась но вот это вот то, что я знаю, что нормально можно и прекрасно жить, даже и в так называемой глуши, там, за 150 километров от Барнаула, и проезжая здесь на снегоходе и на санях, в принципе, нормально можно к этому. Не то, что можно привыкнуть, как будто к этому трудно привыкнуть, а в том смысле, что думаешь, что «О, тату здесь скучно, интернет там не ловит, и там, не знаю, мало людей, и какие-то, может быть, одни и те же, практически, заботы каждый день. Но в целом, кто хочет просто спокойной жизни, и даже если это молодые люди, но ну, они уже, допустим, хотят, не хотят там в городе жить, а, и всякое там, не знаю, как сказать. Ну, а тут... В общем, даже если... молодой человек, он ему может захотеться, вот как мне. Хотя я тут всего лишь две недели пробыла, может быть, я, конечно, свое мнение поменяю, я думаю, все-таки, а, как я там, типа, без каких-то там своих знакомых, или без интернета, или вообще там город, там же все, магазины, торговые центры, понятное дело, там кафе, караоке, ну, хотя я и туда редко хожу, но в целом, а тут как бы ничего нет. Но мне как-то... В общем, сейчас это то, что мне как раз нужно было. Даже есть у меня видео, которое я записывала, как видео дневник, который я записала всего лишь два раза. Вот это прям мне это было прям как доктор, как говорится, как доктор прописал. Я прям, ну я уже об этом говорила, еще раз повторюсь, что я прям этого давно хотела, прям где-то год назад, я сильно хотела, у нас не получилось с подругой поехать, я уже говорила, куда-нибудь там, я не знаю ее, какую-то там бабушку или тетю. Мне очень нужно было прям, мне сильно нужно было, я хотела куда-то уехать, в глушь, и вот именно я хотела русскую печку, и вот эта деревня, творог, молоко, и вот это все. выйти с утра, роса, но это еще было лето, мы, конечно, никуда не съездили. Вот прошел год, как-то меня отпустило, так сказать, но, конечно, эта идея меня не покидала. И тут мама говорит, вот, ты хотела, Бог тебе послал, что деревня, Глуш, община, 22 человека вообще... Красота. Как раз то, что я хотела. Вот мне это было.. Это то, что нужно было вот мне. Да. Ой. Я, конечно, преисполнилась. Я, конечно, тут не отдыхала, я тут работала, но я при этом отдыхнула душой, котень и не телом. И, конечно, я хочу.. Конечно, я не хочу отсюда уезжать теперь. Не то, что не хочу уезжать, конечно, надо. У меня там свои дела есть незаконченные. Но это слезами на глазах, чем ближе к отъезду, тем Я тут уже несколько раз прослезилась. Да, я теперь думаю, да, весной бы сюда еще приехать, летом, конечно, тут меня, меня уже, не то, что пригласили, тут мне уже говорят, приезжай там на Пасху. Конечно, я не знаю, как там будет, что, как Бог даст, как говорится, но хотелось бы сюда, конечно, еще летом приехать. И я не знаю, может быть я это говорю сейчас, а потом я уеду, и я передумаю, или у меня будут какие-то другие заботы. Но сейчас у меня такое ощущение, хотя бы здесь, такое ощущение, что я думаю, ну, здесь можно нормально жить. В принципе, может быть это и то, что мне нужно. Конечно, у нас тут были праздники. У нас было, был у моей мамы день рождения 11 февраля, а у Евтихия 14, по да? 14 февраля день рождения. И вот у мамы день рождения прошел, мы тут приходили, батюшка поздравила, там шоколадку подарил, бабушка пришла, подарила там кое-что, в общем, еще кто-то что-то подарил, а потом все на 14 или все-таки раньше собрались, было такое небольшое, пару часиков посидели, такое мини-застолье, скромно так посидели, в общем, был, был день рождения, и... Мы тоже посидели хорошо, намного веселее, чем когда тут собирались на день рождения моей мамы, матушки Елены и Конечно, веселее, там было побольше людей. Люди были уже, наверное, нас видели уже второй раз, так раскрепостились, хотя, может быть, они и не были зажаты, не знаю почему-то. Когда они у нас тут были, они как-то так скромно молчали, а там повеселее разговоры пошли. Вот, и что «А, да, это было вчера». Вас не было вот вы приехали да и мы вот там еще раз у бабушки посидели уже с вами там, день рождения и отметили конечно я хочу сюда еще приехать не знаю конечно как насчет того чтобы здесь жить это конечно может быть, громко сказано еще надо подумать конечно потому что я же не могу так резко все бросить приехать хотя может быть и могу да конечно я хочу сюда еще приехать как говорится да даст бог еще свидимся. Жизнь длинная, земля круглая. Ну, мы, может быть, еще где-то в другом месте увидимся. Но, конечно, хотелось бы сюда еще приехать, особенно летом там или весной, когда будет красота. Ну и в другом как бы времени года увидеть. Потеряевку. Да. Конечно, там свои заботы есть. Но я надеюсь, что я сюда еще приеду, потому что хочется. Хочется, конечно, еще сюда приехать. А вот. Ну, потом мы втянулись, и вот теперь вот нам нужно уезжать через несколько часов. Но мы уже загрустили. Потому что жалко, да, жалко уезжать опять в эту суету, в этот город. Думаю, что все-таки когда-нибудь мы, может быть, еще вернемся. и Еще что-то запишем, еще что-то снимаем. Может быть, летом, вот, говорят, тут есть ягоды. Бабушка нам гостинцев надавала, и склубить, клубничное варенье там, какой то еще там, я могу, не могу выговорить. Не, вот. думаю, что куда-то мы, да, может быть, приедем еще раз. Дочка мечтает летом. Ну, конечно, мы очень рады, что мы познакомились с этой семьей и что мы сюда попали. Вот, потому что много чего вынесли для себя такого, что как бы в суете городской оно быстро как-то все это забывается и не помнится. Тут мы снова возвращаемся, как бы возвратились в то свое состояние, которое должно у нас быть всегда. Неважно, где мы живем в городе, там в себе. тут это такой вот как бы, это нормальная жизнь.